Что же из себя представляет кератоконус? Это заболевание, при котором роговица истончается и из правильной формы сферы превращается в конус. Вот очень понятный пример. Возьмем пленку, которая будет выполнять роль роговицы. Если давление внутри глаза распределяется равномерно, то пленка не деформируется. Но если мы заменим шар на конус, пленка начнет истончаться. И в итоге порвется. То же самое происходит и с глазом при кератоконусе. Роговица наполняется жидкостью, и из-за давления может истончиться и лопнуть. Это приведет к полной слепоте. Обычно кератоконус возникает в подростковом возрасте и созревает в течение нескольких лет, от 10 до 15. Но бывает и острая форма, которая может возникнуть в любом возрасте и прогрессировать стремительно. Кератоконус – до сих пор малоизученная болезнь, причины которой не ясны. Врачи полагают, что это комплекс факторов, таких как генетика, стресс, аллергия, вирусные инфекции и травмы роговицы. Главный признак, по которому можно определить это заболевание – монокулярная полиопия – состояние, при котором изображение множится. Вместо белой точки на черной странице пациент видит несколько точек, рассыпанных хаотично, а на последних этапах наблюдается светобоязнь и неровность очертаний источников света. Диагностировать кератоконус можно с помощью топографии роговицы глаза. Эта процедура помогает оценить характер и скорость деформации роговицы. Топографическая карта отражает все неровности и рубцы роговицы, а при кератоконусе отчетливо видно характерное усиление кривизны. Обычно расположенные ниже центральной линии. Это особенно важно для ранней диагностики роговицы, когда другие признаки еще не проявились. Давайте проведем с вами обследование. Ставим подбородочек, лбом прижимаемся. Открываем глазки, поморгали. И не моргаем, смотрим прямо перед собой на меточку. Сейчас будет такая вспышечка, не пугаемся. Широко открыли, вот отлично. И автоматически прибор проводит. Измерение многих точек. Мы получаем серию снимков среза вашей роговицы. И по этим срезам компьютер формирует такую карту роговицы. Но стигматизм довольно приличный. 3-3 диоптрии. Но, ну, собственно говоря, это исследование мы делаем для того, чтобы понять, здоровая ли роговица. То есть основное, да, нам исключить вот это заболевание, как раз которое называется кератоконус. Вот кератоконуса у вас нет, роговица у вас здоровая, поэтому вы отличный кандидат для лазерной коррекции зрения. В 95% случаев деформация является двусторонней. Иначе говоря, истончению роговой оболочки подвергаются оба глаза. Но вне зависимости от этого всего существует три типа деформации – Сосцевидная. Конус увеличен до 5 мм. Изменение располагается в центре. Овальное. Выпячивание роговицы составляет около 6 мм. Деформация направлена вниз. Шаровидная. Величина конуса превышает 6 мм. Большая часть роговой оболочки охвачена заболеванием. Главный вопрос, который возникает у пациента. Можно ли ослепнуть от кератоконуса? При запущенном случае такое возможно. То есть роговица может истончиться настолько, что спасти глаз будет невозможно. Но при своевременном лечении это можно предотвратить. При начальных стадиях заболевания офтальмолог может провести либо uf кросслинкинг либо имплантацию стромальных колец. А для достижения наилучшего результата в борьбе за зрение врач может порекомендовать провести сразу обе процедуры. Но мы не будем останавливаться на них подробнее, поскольку говорили об этих методах в одной из прошлых программ. Однако, если стадия заболевания роговицы запущенная, то помочь может только кератопластика или пересадка роговицы. Существует полная и послойная пересадка роговицы, когда пересаживается только тот слой, который пострадал в результате заболевания. Полная трансплантация роговицы или сквозная кератопластика – метод, при котором происходит полная замена роговицы пациента. Это сложная операция, которая требует от врача-офтальмолога высокого профессионального мастерства, приобретаемого в результате многолетней практики. Мы разуваемся, сразу ложимся. Двигаемся до упора. упала. Глазки закрываем вот и не открываем. Я фиксируем руки, не отдайтесь. Помоем ваш глазик специальным раствором. Глазки закрыты, не открываем. Сейчас поставим вам пружиночку. Мы в роговицу делали разметку и вырезан роговичный диск. Разметка нужна для того, чтобы потом швы легли ровно, сопоставлены были, чтобы роговица у нас была ну, приближена к естественному нормальному натяжению. Вот так мы вырезаем роговичный диск и меняем на донорскую, вырезанную, точно так. Донорским материалом выступает человеческая роговица. Забор необходимо сделать в течение двух часов после смерти донора и пересадить пациенту приблизительно в двухнедельный срок. Иначе роговица станет непригодна для процедуры. Вот эта донорская роговица, вот на ней тоже есть разметочка, видите? Дальше вот мы начинаем шить. Шов такой, как вышивание крестиком. Вот мы получили вот такой красивый глазик. Еще раз проверяем. Завершаем процедуру. Видите, глазик беленький, красивенький, хорошенький. Все отлично. Я снимаю пеленочку. Операция закончена. Все у нас с вами замечательно.